Канал Футбол Весь Тут рад представить вам новый обзор самого интересного футбольного видео за неделю. Ссылка на плейлист со всеми роликами из дайджеста находится в описании. Легендарный тренер Евгений Мифодьевич Кучеревский учил играть своей командой в такой футбол, что болельщики битком набивали стадионы, лишь бы иметь возможность увидеть настоящую игру. Для фанов Днепра Кучеревский навсегда останется эталоном тренерской работы, но он также имел возможность возглавить португальскую Бенфику и сборную страны. История жизни прекрасного тренера и человека в сюжете от канала Football. Но в современном футболе спортивная судьба наставников команд зачастую очень сложная и непредсказуемая. Несколько неудачных игр, ссоры с игроками или недостаточно яркая для президента клуба игра, и тренеру уже необходимо искать новое место работы. Канал 120 Ярдов сделал подборку самых скандальных увольнений футбольных тренеров. Зидан, Пагба, Марсело, наблюдать за контролем меча этих игроков сплошное удовольствие. Но что больше всего удивляет каждый раз, это легкость. Невероятная легкость, с которой топ-игроки обращаются с мечом. И кажется, что это настолько просто, что повторить сможет каждый. И канал Апельсин подготовил обзор удивительного контроля меча, в котором помимо отдельных игроков есть еще и целая команда. Ребята из Мяч Продакшн каждую неделю радуют нас качественными материалами. В этот раз они подготовили рейтинг худших вратарей топ-клубов Европы. Конечно же, там есть несчастный Куртуа, который среди киперов уже получил хейта, как Неймар на среди нападающих. И уже, наверное, не рад тому моменту, когда надел футболку Реала. А кто еще составил компанию Тиба в этом печальном рейтинге? Смотрите видео! На пятом и шестом местах нашего дайджеста смешные выбегания болельщиков и животных на футбольное поле. Кто из них, кто решать вам, посмотрев два прикольных обзора от канала Sport Moments. А в комментариях напишите, пожалуйста, кто органичнее смотрится на поле. Кинси, Валанский, Белка или Корова? Высокомерные нарциссы, хамы и наглецы. Далеко не все современные звезды футбола такие. Есть и обратные примеры, ярчайшим из которых является французский полузащитник Челси Нгало Канте. Смотрите историю самого успешного скромняги большого футбола в материале от Гол-24. К счастью, необъяснимое помутнение, что нашло на пятого в Лиге Чемпионов в матче против Загребского Динамо, не закончилось удалением голкипера Шахтера. Однако не всем вратарям так повезло. Или вернее сказать, их глупость и неадекватность, граничащая с безумием, не оставляли арбитрам других вариантов, кроме как показать красную карточку. Вы обязательно должны увидеть, что сотворил голкипер шотландского Рейнджерс. Обычно топ-клубы могут позволить себе поиздеваться над простыми смертными командами и накидать им 5-6 голов, особо не напрягаясь. Но, к счастью, бывают и обратные истории. Барселона, проигрывающая 1:12, Реал, получающий 6 мячей, или Ливерпуль, влетевший 0-5. Еще много позорных поражений топ-клубов в обзоре от канала «Голд24». Болисты ПСЖ пытаются угадать по детским фотографиям своих текущих одноклубников. Неймар, как обычно, грустный и безучастный в последнее время, а вот Тиаго Силва и Килиан Папе знатно троллят своего тренера, узнав его на фото. В результате у канала «Голос футбола» получился весьма забавный ролик. Друзья, будем вам благодарны за лайк под этим видео и спасибо, что досмотрели его до конца. До новых встреч и любите футбол, пока он есть!